В жилах стынет кровь, когда видишь стеклянные глаза натовских солдат. Но слава Богу, у нас есть Путин, и он их остановит.